Добрый день, уважаемые коллеги. Тема нашего сегодняшнего заседания – состояние и развитие автомобильных дорог в России. В последние годы вопросам модернизации транспортной инфраструктуры мы уделяем особое внимание. Современные транспортные узлы, артерии – это одно из определяющих условий роста экономики. И вы знаете, что это направление развития обозначено в качестве одного из приоритетных, в посланиях двух последних лет. Именно транспортная инфраструктура определяет интенсивность хозяйственных связей, мобильность рабочей силы, товаров и услуг. Современные международные автомобильные коридоры это выход на высокодоходный рынок транзитных и транспортных услуг. От разветленности дорожной сети напрямую зависят деловые перспективы целых регионов России. Их инвестиционная привлекательность. И подчеркну, качество жизни людей. Негативный опыт многих стран уже показывает, что экономический подъем можно, можно планировать, можно сделать для этого очень многое, но он очень быстро упирается в потолок инфраструктурных ограничений, в нехватку нормальных дорог, низкую пропускную способность мостов и портов и портов, если своевременно об этом не подумать. Сегодня в России на долю автотранспорта приходится 77% грузовых и 60% пассажирских перевозок. Существенно растут и объемы международных автоперевозок. Сеть наших российских дорог одна из самых протяженных в мире. Однако и по плотности, и по качеству дорожной сети мы пока отстаем от стран-лидеров. Почти треть федеральных трасс перегружена. Вот мы сегодня с министром смотрели. Он сам докладывал, вот так, чуть в сторону от Москвы, еще более или менее приближается к норме. Как ближе к крупным центрам, практически все перегружено, все выше нормы. Из-за плохих дорог государство и национальная экономика несут серьезные убытки. До 6% ВВП страны в год. А более 12 миллионов российских граждан до сих пор не могут круглосуточно пользоваться автотранспортом. Бездорожье тяжким бременем ложится на село. Неразрешимую проблему превращается в посещение ближайших районных центров, больниц, школ. Очевидно, нам необходимо существенно наращивать объемы строительства и реконструкции дорог. И столь масштабный вопрос не закрыт только увеличением бюджетных ассигнований и перераспределением государственных ресурсов. Дорожное хозяйство должно стать сферой эффективного сотрудничества государства и бизнеса областью привлекательной для вложения инвестиций. Для этого пока не хватает современной правовой базы, а также адекватных принципов финансирования и управления дорожным хозяйством. В четкой регламентации нуждаются права и ответственность всех уровней государственной власти, местного самоуправления за состоянием и развитием автомобильных дорог. Необходимы действенные механизмы привлечения внебюджетных средств, возможности частных компаний по управлению дорожным хозяйством, в том числе на основе концессионных моделей, стабильных и долгосрочных контрактов на строительство и на эксплуатацию дорог. Очень важно урегулировать земельные и имущественные отношения при строительстве и реконструкции дорог. Здесь нужны законодательные акты по резервированию земель, четкие процедуры выкупа участков для государственных нужд. Я знаю, что рабочая группа подготовила на заседании Президиума предложение о специальном федеральном законе об автомобильных дорогах. Сегодня мы обсудим, насколько реально в его рамках урегулировать весь комплекс перечисленных вопросов. Кроме того, надо предметно поработать и над продвижением в отрасли технологических и управленческих инноваций. Только на этом пути возможно снижение затрат и повышение качества в дорожном строительстве. Ну и, наконец... Одна из самых главных проблем, о которой мы не должны забывать, не имеем права забывать. Это жизнь и здоровье наших граждан. Мы неоднократно возвращаясь к этой теме, и я даже в послании говорил об этом, когда касался темы, темы демографии. Преждевременный уход из жизни значительного количества людей в достаточно молодом возрасте, особенно мужчин, это в том числе не в последнюю очередь гибель на дорогах. И это зависит также от качества наших дорог. знаете, это вечная проблема России. И по большому счету за нее браться этот себе дороже, такое неблагодарное дело. Но мы с вами не имеем права уходить от острых и насущных проблем нашей страны. Жилищная проблема тоже не менее важная. Но если мы все время будем обходить острые углы, будем бояться до них дотрагиваться и приступать к их решению, мы никогда их и не решим. И поэтому я вас призываю отнестись самым серьезным образом, к той теме, которую мы сегодня будем обсуждать.